Друзья, всем привет! Ну что, как говорится, хочу джип, а денег нет. Давно собирался снять я это видео. Есть на стоянке у нас 4 автомобиля. Мини-джипиков. Сейчас мы по каждому пройдемся. Я вам расскажу, сколько они стоят. Ну и, конечно же, конечно же, мы на них посмотрим. Вот, так начнем мы, наверное, с вами с Пробег. Я вот записал себе, пробег 94 тысячи. Автомобиль стоит 440 тысяч рублей. Тереус Кид. Есть териус Киды, они идут Объем двигателей 0,7. Турбо, да? Есть 1,3. Но 1,3 я, если честно, давненько не встречал. По пробежным автомобилям, да, они есть. Такой небольшой мини-джипик для города. У меня, кстати, был такой автомобиль в пользовании. Здесь, кстати, у нас автомат, автомат. И стоит еще ГРМ ремешок багажное отделение небольшого объема углубления никакого там нет есть вот такая вот ниша как обычно компрессор сюда можно засунуть здесь идет пластик вы ну, знаете вот пластик он идет не как в новых автомобилях он такой идет помягче и он а, меньше подвержен именно исцарапыванию задние сиденья складываются конечно я вам сейчас покажу как сзади место, если честно, маловато детям само то. У меня жена на нем ездила. Блин, милое, реально милое дело для детей. Так, сейчас вот такая есть трансформация салона у него. Оп! Ну, естественно, задний подголовник у нас убирается отсюда. Получается ровно пол. Тем самым спать, конечно, здесь не получится, но багажное отделение увеличилось довольно-таки неплохо. То есть спинка, видите, да, ее можно отрегулировать под 90 градусов, ну и поставить под нормальный угол. Кстати, если мне не изменяет память, вот эти подголовники, вот эти подголовники, они подходят на Миру ЕС, потому что Миру ЕС бывают приходят без подголовников дверная карта несмотря на то что автомобиль а, относительно недорогой до да, бюджет класса здесь идет тканевая вставка и пластик идет тоже мягкий чистенький салончик у автомобиля сзади есть предусмотрен два кармашка сетчатые и получается второй ряд сидений он расположен немного выше чем первый ряд сидений плюс этого автомобиля потолок да вот он тоже из такого из материала как пластик вот обратите внимание многие даже не знают вы ездите на своем автомобиле, у вас постоянно открыто окно. Ребята, откройте свое кошко, да, и посмотрите на потолок. Вот здесь у вас будет все черное, темное, серенькое. Очень удобно чистить. Назад я присаживаться не буду, автомобиль чистый, не хочу пачкать. Вот, ну, видите, да? сколько здесь места. Также, друзья, чем плюс, второй ряд сидений, он раздельный, То есть мы можем сложить по отдельности спинки, посадить, допустим, три человека сюда и здесь перевести какой-то груз. Это очень удобно. Стеклоподъемник. Сейчас еще вам внешний вид покажу. Дверная карта пассажира и водителя тоже. Ну, Соотношение где-то, наверное, 60 на 40. Тканевая вставка и пластик. Ручки такие под хром сделаны знаете что мне нравится сейчас сяду на водительское место вот там места много реально много я даже когда ездил у меня вот эта сидушка не до конца была отодвинута интересного плана такие сидения лифта здесь никакого нет ни у водителя ни у пассажира просто регулируется спинка ездит вперед назад здесь тоже пластик идет мягкий небольшие вот такие вот дуйки бардачок документы лежат Здесь тоже, да, вот говорю, пластик мягкий. Ну, защитные козырьки тоже вот из такого материала, который очень легко чистится. Вроде солнца нет, ослепит. А у него неплохой клиренс у автомобиля. 4 ВД. Вот этот рожок. Очень удобно где-то вот парковаться. Размер колес на данном автомобиле. А, так, резина зима. 175 80 на 15 вот этот обвес практически не занижает клиренс высоту автомобиля за счет короткой базы легкого веса ну неполноценный джип но поверьте едет едет довольно неплохо в такие в хорошие места можно на нем заехать я это знаю еще раз повторюсь что у меня был такой автомобиль так не могу, потерял. Вот она. Вот он, собственно, сам двигатель, турбина, все четко, ясно, удобно, доступно под капотное пространство. Ну нет такого, знаете, там как в субаре там все понадыкано, понапихано. Здесь все четко. Вот он сам ГРМ стоит. Конечно, в случае покупки автомобиля с ГРМ нужно ГРМ обязательно проверять, потому что если он рвется есть вариант поменять двигатель Оп. Итак, сидушка водителя сейчас до конца нормально сидеть ну, вот серьезно прям нормально места мне здесь хватает особенно вот по длине простой автомат ручник где положено мультимедиа стоит обычная руль такого плана здесь вот подсветка Ну, видите все все дешево сердито да вот такой вот бесключевой доступ можно это назвать тысячи. так а я сколько сказал 94 ну я так понимаю это это его родной пробег зеркала здесь складываются у нас регулируются. включение туманок а дальше включение 4 воды аварийка задний дворник включается вот здесь немного необычно обычно все привыкли включать его здесь какой-то ремешочек свистит Навесной, но это тоже не беда. Это можно поменять. Есть также корректор фар. Кто не знает, корректор фар это не влево, не вправо. Это вверх, вниз. Так, ну, зеркала нужно нам обратно разложить. Кондиционеры есть во всех японских автомобилях. Во всех. Вот я был немного удивлен года полтора назад, когда у меня был когда премию покупали. Вот Прикуриватель есть не на всех автомобилях. Не прикуриватель, давайте будем называть это розетка 12 вольт. Вот не на всех. Тогда я удивился. Но кондиционеры есть на всех. Значит, по высоте тоже места хватает. А есть вот здесь вот такая вот ручка. Ну, не знаю, зачем она. Я привык рулить как-то правой рукой. Четыре стеклоподъемника, говорил. Такие автомобили, ну, если честно, если честно, их мало. Так, сейчас проверю стоимость. Проверю стоимость. Стоимость у нас получается, ребят, 440 тысяч рублей за данный автомобиль. Переходим к следующему. Это у нас идет Suzuki Jimmy. Сейчас телефон выключу, чтобы не мешал. Suzuki Jimmy есть у нас 1.3 версия, есть версия 0.7. Перед нами стоит 0.7. Так, так, так, так, так. Сейчас я посмотрю по стоимости. Итак, это у нас 2014 год. Стоимость 690 тысяч. Как видите, это уже три двери. Другой внешний вид. По клиенсу кажется то, что он выше. Установлены у нас туманки. Та же самая ноздря, рожок, хорошая резина, модные такой брызговички. Сзади у нас идет запаска. Кстати, на Тереусе тоже не сказал, не указал я то, что есть запаска. Что у нас еще тут имеется? Белый, обычный, практичный цвет. Состояние рамы. Он рамный. Ну и начинаем с багажного отделения. По объему оно примерно такое же, как и в Тереусе. Второй ряд сидений. Тоже спинки идут раздельные. Так, в отличие от Терриуса, здесь у нас нет ровного пола, здесь у нас есть такая вот небольшая ступенька. Тоже идет пластик и тоже он идет мягкий. Есть у нас подстаканники, но место здесь, конечно же, конечно, меньше, чем в Терриусе. На втором ряду сидений чтобы отодвинуть, кресло есть рожок, не рожок, да, рычаг. Ножной нажимаем. Переднее сиденье. У нас отъезжает двигатель тоже 07 тоже идет turbo микрофон забыл я В другом автомобиле не знаю тут придумал какую-то ветрозащиту как это получится пластик очень маленькая тканевая вставка ручка стеклоподъемник резинка вот такая вот сделан там фальшвейер спрятался это не чехлы это идут сиденья приятный материал такой на ощупь идет вот это вот что это такое колонка какая-то саббуфер здесь тоже арбэк, тоже идет пластик тот же самый бардачок вариатор до да, автомат а после рестайла у нас идет раньше был рычаг здесь идет кнопочное включение 4 воды и блокировки 07, ну двигатель, я вам скажу, в хорошем состоянии, да, вот на первый взгляд. Такой, в принципе, он прям, прям таки нержавенький. Тоже удобно в плане доступа по двигателю. Внешний вид. есть штатные ветровики естественно он заводится с ключа на коробке такое милое дело также складывание зеркал здесь идет регулировка туманки корректор фар есть пепельница которой не надо пользоваться подогрев есть кондиционер как я уже говорил есть температура стрелки я называю это механическое это очень удобно это лучше чем лампочка пробег здесь указан 61 тысяча потолок здесь уже идет такой тканевый зверевский какая-то штучка японская есть даже э, зеркало понятно то что можно поставить камеру заднего вида знаете что мне здесь нравится вот допустим берем тереус у него морда такая вот как бы э, вниз до да, идет немного наклонена именно сам капот а здесь он идет более прямой то есть я вижу э, угол до да, конец капота ну реально в габаритах в габаритах ему привыкать не надо будет сел как говорится поехал воды включил на рыбалку милое дело да угодно. Ну позаду, позаду вот, вот так вот. Кстати, вот многие спрашивают по Pricefix, да, наверное, надо уделять этому вниманию. Камера заднего вида, видите, где вмонтирована. Ну-ка. Заднее стекло, то есть получается вид такой у нас э, сверху. Постоянно он идет. А задний привод. Можем с вами включить 4 ВД. То есть я слышал, что она подключилась У нас загорелся загорелся индикатор. Все, автомобиль из заднего привода превратился в автомобиль 4 ВД. Также можем включить понижайку. Ну в целях экономии. В целях экономии, конечно же, все ездят на заднем приводе. Также просто нажатием одной кнопки у нас автомобиль обратно превращается в задний привод. Что это такое? Господи. Что-то там у нас зашумело. Ну, это похоже, похоже на колонку, наверное, да? Ну никак не на вентилятор. Но почему это что-то у нас зашумело? Я не знаю. Если честно. А, так, ВД выключили. Кондиционер у нас работает по месту. Ну так, давайте сейчас вот так мы с вами сделаем. А, вы знаете, что я хочу сказать? В Терриусе место побольше. Именно вот по длине, да, да и как-то вот между ногами. Здесь как-то вот ну, потеснее себя немного чувствуешь. Зеркала заднего вида, вида, как видите, квадратные. И они, знаете, вот они э, в меру такие не широкие, не высокие, ну прям офигенный доступ. Вообще четко видно. Что тут есть еще интересного? Ну, в принципе, в принципе, наверное, все. Цена, конечно, такая э, немаленькая, да, за этот автомобиль. Но, тем не менее, как ни крути, это все-таки все-таки джип. Так, давайте перейдем к следующему автомобилю. Это у нас Кико, по-моему, стоит здесь. Нет, это тоже джимик стоит. Сейчас посмотрю по цене его. Одиннадцатый год, 570 тысяч. Неплохое литье. Так, резину не сказал на этом джимике, да, какая стоит установлена. А, 175, 80 на 15. На этом 175, 80 тоже на 15. Здесь у нас имеется, ну, я так понимаю, это уже сами сделали, да, хотя, в принципе, оно как по-штатному установлено. Зеркало заднего вида. Я уже говорил, что это реально удобно, и камера, в принципе, заднего вида не нужна парковаться. Будем открывать. Ну, в принципе, в принципе один в один здесь, да. Все то же самое. Ну, серенький он как-то, знаете, поинтереснее смотрится, автомобиль. Мне вот такого плана прям нравится цвет. Хотя белым по-практичнее будет. Но опять же, опять же, каждому свое. Все то же самое. Так, ну, наверное, давайте отодвинем назад немного здесь двигается оно практически вперед туда уезжает ну и вот мы собственно видим да а -а -а -а -а -а -а -а место место очень мало здесь место давайте покажу сколько там у нас места Честно, я думаю без комментариев, да, как бы, как бы все понятно. Если мы немного потревожим водителя, переднее сиденье отодвинем вниз, ой, вниз туда, да? То, конечно, я выдержу здесь, я просижу, но сколько я здесь просижу? Короче говоря, еще раз повторяюсь, чисто только для детей и то, смотря какого возраста. То есть, допустим, десятилетнему уже будет Реально здесь сложновато. Высокая крыша, головой никуда не бьюсь. Ну и как-то вот знаете, наверное, даже отодвинуть водительское сиденье все равно будет тесновато. вдвоем здесь сидеть. Короче говоря, детям и все. Других вариантов здесь нет. Так, ну я как обычно, вы знаете, да, то, что я могу разуться, мне как бы несложно это сделать. Я за чистоту в автомобилях. Так, дальше у нас идет красненький Nissan Kicks Pajero Mini, то же самое. Штатное литье, 175, 80 на 15 также есть запаска. Там он нашел пластик. Здесь просто идет чехол. На данном автомобиле установлены рейлинги. Можно поставить, прикрепить багажник. По багажному отделению, друзья, все то же самое. Чем-то напоминает Терриус Сиденья Сидения тоже раздельные. Также складываются. И здесь получается ровный пол. Место сзади. Так же, как и в предыдущих автомобилях. Сейчас водительское сидение подвинуто вперед. Поэтому кажется, что сзади места больше. Осень потихоньку подкрадывается к нам. Девятый год, 4 ВД. Турбо. Там двигатель тоже неплохое состояние вот есть автомобили намыты а есть нет здесь уже есть такой лифтик сидений да можно повыше пониже опустить естественно вперед назад обычный простой автомат руль пластиковый по месту э, сравнимая наверное с стариусом сравнима. рычажное включение раздатки у нас 4 воды магнитофон обычный здесь у нас идет два бардачка три с половиной балла он 111 тысяч пробег окрас по левой стороне я так понимаю, это его родной аукционный лист. Верхний нижний бардачок. Добавились у нас подстаканники. Панелька такая, знаете, стала менее квадратной. Ну такая, по посовременнее. Тоже высокая крыша. Высокий потолок у нас здесь. Ключи нам оставили. Подогрев, видите, где спрятался? Снизу. То же самое. Туманочки, корректор фар, складывание зеркал. Я знаю то, что на некоторых автомобилях некоторых автомобилях европейского производства, да, даже не везде есть кондиционер и не везде складываются зеркала. У нас это, по-моему, ну, кондиционеры есть везде, а зеркала не складываются, по-моему, на на мире, на грузовой, там, ну на самой простой комплектажке, там у нас не складываются зеркала. 111 тысяч пробег, есть тахометр, есть спидометр. И очень мало бензина в автомобиле. Так, магнитофон, по-моему, говорил, да, то, что можно поставить другой. Ну, Но... друзья, вот такое вот небольшое видео про мини-джипики получилось. Даже не знаю, что вам еще сказать, показать. По стоимости примерно понятно Но опять же, смотрите, что касается стоимости автомобиля да, Это я вот сейчас был на одной стоянке Скажем так, у одного продавца Здесь цена одна Где-то в другом месте цена может быть другая Все зависит от состояния Где-то лучше, где-то хуже Запомните одно, да Дешевое, хорошим не бывает То есть, допустим, просто утрирую да, Если такой автомобиль Если кикс хороший Будет стоить 600 тысяч да, То за 500 тысяч нормальный вы не купите Также я вам хочу напомнить автомобили смотрите автору авито вот уже а, сколько видео подряд говорю но не скидывайте мне машины с авито с автору вот сегодня просыпаюсь утром опять с авито машины накидали хорошо скинули с авито значит сами звоните продавцам договаривайтесь говорите то что приедет человек проверять машину узнавайте автомобиль в наличии либо нет потому что я сколько не звонил постоянно какой-то развод вот если а, этот автомобиль есть и на Авито, и на Дроме, то это не разводняк. А если вы заходите просто на Авито, а на Дроме этого автомобиля нет, то 99.9 то, что то что вас просто разведут. Итак, зашли на Дром, нашли автомобиль, скинули ссылочку, я поехал, его проверил. Уже неоднократно говорил, давайте какую-нибудь конкретику в плане, э, сколько стоит Форестер. Друзья, ну какой Форестер? Ну, что вы хотите получить от автомобиля? Берем два одинаковых автомобиля в одинаковой комплектации. Да, одинаковое состояние кузова. Пускай кузов весь целый будет. Так вот, автомобиль с пробегом там 50 тысяч. Он стоит, грубо говоря, миллион 800 000. Автомобиль с пробегом там 150 тысяч. Он стоит на 100 тысяч дешевле. Очень много нюансов. Состояние кузова, пробег, комплектация. Ну, естественно, естественно. Это год автомобиля. И самое главное, выясните, хорошее, дешево не бывает. Далее, что касается автомобилей, которые я снимаю. Я не знаю их состояние. То есть я вот сейчас прошел, я снял вот эти вот раз, два, три, четыре, четыре автомобиля. Но я же не смотрел, я же не проверял, я сканер не подключал, я на машине не катался. Я толщиномер не доставал. Вот передо мной лежит аукционный лист. Я что увидел? Что увидел да я вам сказал то есть 111 тысяч пробег как раз по левой стороне но по идее по идее это должен быть его аукционалист потому что как правило если аукционники подделывают их подделывают там на 4 на 4 с половиной балла пробеги скручивают там под 60 под 70 под 80 тысяч да но 111 тысяч не туда а, не туда не сюда вот вот такое вот небольшое видео у нас получилось Обязательно подписывайтесь на мой канал, нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. И хотел вот каждое видео, каждое видео хочу сказать, и все про это забываю. Друзья, очень большой поток автомобилей через меня проходит, и я просто физически, я не успеваю снимать все автомобили. Сейчас все популярнее, популярнее становится Инстаграм. Вот, в Инстаграме истории выкладываются каждый день, там, ну, не все автомобили, не все, потому что на это нужно время. Но очень много, да. Какие забираю. Периодически тоже туда попадают такие небольшие отрезки с ценами. Попадают какие-то новинки, да. Ну, Но вообще, в принципе, там жизнь. Так что тоже подписывайтесь на Инстаграм. Название Инстаграма я обязательно прикреплю. Ну, я думаю, то, что вы увидите. И постараюсь не забыть прикрепить его в описании канала. На сегодня все. Всем хорошего настроения. Всем хорошего.